Только я более так увидел. Сколько же боли в Кошреяле, чем я думал, чем в Брау Старсе. Ну в Брау Старсе немножечко же чкали то Так, легендарный сундук. О, первый раз открывает. Ну явно ничего не выпадет вот серьезно. Я вам объясняю. А уже девятый уровень. Не может быть. Где-то... Да ладно! Да ладно! <с> О боже мой! Да ну! Вот это да! Прощай, Пека! Привет! <с> Мега рыцарь! Блин, это круто!